Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик Железная Собака Представлен в камуфляже Турист Зелененький Камуфляж Еловые Веточки На буксировщике представлен Двигатель Зонгшин с электрозапуском Мощностью 15 лошадиных сил Фару мы установили на 72 вата По желанию нашего одноклубника Константина Были установлены Ручки с подогревом двухрежимные. Также на руле присутствует чека аварийной остановки, заводка двигателя, глушение и включение выключения фары. Буксировщик также имеет аккумулятор. По желанию был установлен ПНД ящик в багажный отсек. Ящик мы Уменьшили, чтобы выхлопные газы проходили, выше него не упирались и не деформировало крышку и бока. То есть этот момент мы учли. Ящик стал чуть пониже, то есть глушитель его не касается. Подвеска здесь представлена катковая, мягкая, независимая. Также можно поставить и подпружиненные скризы для более глубокого снега. Либо весна, лето, осень, это подпружиненные цельно-резиновые колеса. Данный мотобуксировщик уезжает в Мурманскую область с нашими товарищами, которые доставляют как по всему северо-западу Архангельской области, Вологодской, а кто находится в других регионах, тех мы отправляем уже транспортной компании. Всем спасибо за просмотр! Пока.